Здравствуйте! Вы, наверное, узнали косточки хурмы. Оказывается, хурму можно вырастить даже в городской квартире. И она сможет плодоносить. Лучше брать для посадки косточку хурмы королек. Даже без прививки. Хурма королек будет расти и плодоносить в вашей квартире. Итак, как же нам посадить хурму? Вот этим мы сейчас с вами займемся. Заливаем косточки хурмы теплой водичкой. Вот косточки мы намочили водички, также нам мачиваем ватный диск. В воде и укладыв... раскладываем косточки на ватный диск, столько сколько вы хотите посеять. Вот. Сложили их на мокрый ватный диск, эти косточки. Можно в воде с марганцовкой намочить будет неплохо. Берем другой ватный диск, тоже намочили, накрыли, вот так. Диск с косточками. Выкладываем целлофановый пакет, вот застегиваем его. Отправляем на теплое местечко. Можно без освещения. Главное, чтобы было тепло 25-30 градусов. На три дня. Через 3 дня будем высаживать. Мы с вами готовили семена хурмы. Замач, ну, вернее, укладывали на влажный диск накрывали вторым диском и помещали в пакетик на три дня в теплое место положить вот что получилось видите это плесень вот это зернышко видите было испорчено плесенью может быть и на другие попало поэтому я что сделала взяла поставила на час в марганцовку такую темненькую и сейчас мы с вами будем сажать вот у меня два горшка приготовлены небольшие на дно я укладываю керамзит полтора два сантиметра керамзит уложен уже и Сейчас добавляю грунт. Вот, насыпана у меня грунта где-то на 2 сантиметра ниже уровня горшочка. Вот. Как же сажать семена? На одном из сайтов сказано, что вот этой частью вверх но я хотела вам показать, здесь у меня есть зернышко, которое на шкурка. И вот вы видите, здесь, в этой части, находится точка роста. Поэтому, если посадить вот так вверх, ну, я не знаю, что получится. Давайте не так, не вверх, не это, а вот так покладем на грунт и посмотрим что получится у нас вот я их так укладываю семена вот так четыре зернышка в вот этот горшочек несколько зернышек другой горшочек. Я уложила и сверху присыплю еще грунтом. Грунтом я присыпала, ставлю поддончик вот в такой. и проливаю водичкой с марганцовкой это не повредит немножечко продезинфицирует не повредит в общем и накрою для уменьшения испарения вот так другой частью коробочки. Все на подоконник, на светлое и теплое место. Ждем сходов. До свидания. До новых встреч.